Цветущая сирень Оксана подвела меня к хорошей репродукции картины Кастанди «Цветущая сирень», висевшей на стене в гостиной. Впечатляет? Да, сильнейшая вещь. А историю этого монашка знаешь? «Не знаю. Расскажи». И она неспешно повела свою речь, опустившись в кресло. «То, что мне известно, это скорее семейное предание. Звали его Василий, и на картине ему 21 год. Ты видишь, как напряжена фигура? Это как бы внутренний протест. Нет, в Боге он не усомнился. Вера его была крепка, а вот душа его была истерзана. Не знал он, что делать». Принимать ли постриг, он был только послушником. Уйти ли из монастыря и окунуться в такую манящую его жизнь. Еще он хотел быть художником, а еще он был страстно влюблен. Все эти терзающие его демоны не давали ему покоя. Прибывая в таком состоянии, он и познакомился с Кириаком Константиновичем Кастанде. Художник жил недалеко от Свято-Успенского монастыря. И любил там работать. Все муки и противоречия Кастанди увидел в молодом парне сразу. А еще цветущая сирень. Кисти сами просились в руки. И Кастанди начал писать. А Василий, известно же, как легко открыть душу незнакомцу, стал выплескивать на Киряка Константиновича все, что накопилось. Поэтому на картине все больше появлялись символических деталей. Это и монастырь за спиной, и закрытые ворота, и раздвоенная дорога, и чистая белая сирень сзади, и неопределенный темный куст спереди. Василий действительно под влиянием Кастанди оставил монастырь, пошел учиться в художественное училище, со временем встал хорошим художником. Но ту часть биографии, которая касается моей прабабушки, знают только в нашей семье. Евдокия, так ее звали, была на четыре года старше молодого послушника. Она была женой уважаемого человека. Когда они случайно повстречались, то произошло то необъяснимое, что далеко не всем дано изведать. Какой-то внутренний взрыв, и все перевернулось. Несколько раз они виделись в монастыре. Потом, когда он стал рисовать, а разговора все не происходило. Это у нас теперь все легко. А в те времена? К тому же каждый из них старался противостоять своим чувствам. Грех-то какой! Замужняя дама и послушник, ушедший из монастыря и к тому же нищий маляр. Евдокия даже нашла повод и уехала за границу на несколько лет. В надежде, что огонь погаснет. Но когда она вернулась в Одессу, тут все и понеслось. Любовь и страх, страсти, и отчаяние несколько месяцев господствовали над Василием и Евдокеей. Евдокея боялась бездны, которая, казалось, развернулась перед нею. Поэтому, когда поняла, что ждет ребенка, не посвятила Василия в свою тайну. Она даже уговорила его принять решение, столь важное для судьбы художника, уехать в Петербург. И он уехал и они больше никогда не виделись. Про бабушка Евдокия рассказала незадолго до своей кончины все это моей бабушке. Так как от прошлого оставались одни осколки, скрывать что-либо уже не имело смысла. Мы не разыскивали нашего предка, но все у меня по материнской линии рисуют. И неплохо. При этом она указала на развешенные по стенам картины с изображением сирени. Вопрос. Где находится картина Кастанди «Цветущая сирень»? Если вам нравятся эти рассказы, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. И еще ждем ваших комментариев.